Я сейчас. Я сейчас. Мне сегодня Игорь уже спросил. Все говорят, что ты еще на пик не вышел. То есть пик, пик. Это то, что в конце. И ты начинаешь сравнивать тот пик с другим пиком, который был. То есть невозможно выйти на пик там, в середине э, процесса. Поэтому я многим говорю то, что если правильно разложить план тренировок, то сейчас, допустим. Ну, то есть все расписано, расписано, и максимум будет там уже, ближе к концу. Еще целый месяц есть для того, чтобы набирать и развиваться. Поэтому, естественно, на пик еще не вышел, но вот подбираемся, подбираемся, все будет хорошо. Ты доволен, ты доволен прогрессом своим? Да, получается сегодня поборолся на левой, на своей такой проблемной левой, с... Как чувствуешь Ну, сразу все как бы нормально, все хорошо. То есть я чуть-чуть пересмотрел, ну, скажем так, когда, опять же, идет тренировочный процесс, я немного начинаю игнорировать какие-то вещи. То есть я понял то, что сейчас вот в данный момент, даже в тренировке нужно попытаться собраться, и дать, не дать возможность, по сути, ничего тебе не сделать вначале. То есть, по сути, как бы так и получилось, все было нормально. Потом, конечно, уже подустал, Серёха меня подзагрузил так. Все равно, рано или поздно, уже и пальцы, и кисть, все, уже поехали. Потому что, опять же, выносливости дальше не, не хватает. В итоге удары, все это привело к, к полностью загрузке руки. Вот и все. А, а в целом хорошо. Смотрел э, Молдову, рединок, Трубина и Пушкаря ну, в категории. Смотрел. Как тебе трубин? Вообще, вот, то есть, только можно, что говорил. Можно ли, можно ли по этому пойти судить вообще а, о реформе? Только что Игорю говорил, он спрашивал, ну тоже, как тебе второй раз типажок пушкаря выиграл? Опять объясняю. То есть человек готовится на золотой тур. То есть Молдова где-то оказалась, грубо говоря, за месяц до, после подготовки, через месяц. То есть все равно пушка на пик не вышел, в любом случае. То есть я как бы не просто придумываю это, я как бы так по себе даже сижу. То есть у меня тоже он как бы один приехал, врачок приехал, потом с по поборолся. Вроде бы чувствуется то, что вот нет еще того, к чему я иду. То есть это я как бы просто говорю как в тренировочном процессе и понимаю то, что как бы пушкарь по-любому в такой же ситуации возможно, да? Ну, невозможно, я думаю, в такой. То есть он на золотом туре будет напеть, и там посмотрим. Опять же, что посмотрим? У него там арфайт. <laughs> а так в целом, опять же. Какие-то вещи не стоит воспринимать всерьез. То есть есть турнир какой-то определенный на которые все настроены. Не забываем, что Молдова она вылезла из ниоткуда. То есть буквально за три месяца до золотого тура, если я начал готовиться за три месяца, то они мне, грубо говоря, через, за три недели сообщили, это я только месяц тренируюсь. Я за месяц ну, ничего не добьюсь, выйду там на какой-то процент мизерный. Роста как такового не будет в силе. А вот если бы они все делали красиво, с календарем, чтобы можно было готовиться, здесь уже ситуация была бы другая. Как дом? Все готово. Ждем подключения газа. Вот буквально 4 дня назад трубы все газовые закопали. Все приварили, счетчики, котлы. Поэтому ждем подключения газа непосредственно в дом.